добрый день итак у нас сегодня практически годовщина а вернее даже не одна а две то есть два года с того момента как прошла модернизация данного ноутбука даже больше но время исчислений начнем с того когда был установлен процессор и материнская оплата все остальные видео монтировались именно при помощи данного ноутбука до момента покупки нового это и gf63 zing Начинаем вот с этого представления нового ноутбука в дальнейшем идут уже на монтаж и вывод роликов при помощи нового ноутбука. А все остальное с момента установки процессора в данный ноутбук, то есть начиная с этого видео и заканчивая о том, что я сказал ранее, все монтировалось при помощи этого ноутбука. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона.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 так давайте посмотрим и проанализируем ситуацию произошла ли ситуация то что он сдох либо до сих пор работает заодно проверим и проведем несколько тестов благодаря которым знаем производительность можете сопоставить с новым основные отличия во сколько раз и на сколько раз новый производительный, чем данный ноутбук ввиду того что Toshiba больше не выпускает ноутбуки но ну, пришлось выйти из положения и купить ноутбук MSI Итак, давайте сначала посмотрим общую характеристику, продемонстрируем основные параметры данного ноутбука в различных программах, как непосредственно заложенных в Windows, так и при помощи стандартных тестовых, таких как CPU Z и AIDA64 Extreme. Также давайте продемонстрируем возможности данного ноутбука в следующих бенчмаркетах. Это SinoBench, различных вариантах исполнения. Дальше OCTT. И также продемонстрируем производительность при помощи архиватора WinRar, в котором есть тест производительности. давайте продемонстрируем внутренний тест компании Ташиба. но ну, в настоящее время Ташиба переменула на Динабук, и данное программное обеспечение то есть раньше шло под именем Ташиба, сейчас идет под Dinabook и как видим я демонстрировал этот тест после того как установил ноутбук процессор и как видим еще через год я провел этот тест и совсем недавно также провел тест результаты как видите у вас на экране никаких отклонений по производительности и так далее Работ система охлаждения не обнаружена то есть ноутбук проходит тестирование и никаких замечаний не имеет время ноутбук успешно также используется для различных целей не только как печатная машинка но и возможности производства различных видеороликов с 2010 года уже идет 11 год плюс модернизация два года назад все работает без проблем никаких отклонений я не увидел Итак, я вам продемонстрировал возможности модернизированного ноутбука Toshiba A661EN после замены процессора и материнской платы и также еще ранее были заменены ssd накопитель точнее, заменен жесткий диск на ssd накопитель и также вместо привода был установлен жесткий диск для хранилища да и также здесь установлена память в виде 16 гигабайт двумя планками по 8 что тоже влияет на производительность данного ноутбука